И всем привет, мы играем на скрофте в Build Battle Нам надо построить мышь Какую именно мышь? Так, давайте-ка сделаем и компьютерную мышь, и полевую Если, конечно, успеем мы а, Вот Тот покинул. Кому-то это условие не понравилось Тот решил покинуть пошел, вот, вот такая вот мышка у нас и получается так, и шерсть потемнее вот такую возьмем ну давайте-ка еще сделаем и полевую мышку О, уже время остается 3 минуты только О, я даже не знаю, как ее и делать давайте-ка сделаем хвостик вот такой вот Ох, главное успеть нам. Да? Время все меньше и меньше остается. Пушки давайте-ка сделаем. Вот такие вот пушечки. Что получается у нас уже Ой, не то Давайте-ка вытянем носик Вот так вот Вот так вот По такому же типу делаем И давайте-ка поднимем носик ей. О! Компьютерная мышка у нас получилась тоже. Вот, все, время вышло. Первая же постройка. Это моя постройка. Какое-то поле. Во, это похоже на летающую мышь. поставим, нормально. И сыр даже сделали. Молодцы. Ой, эпик, эпик поставим. Я ошибся. Эпик поставим. А здесь даже пусто, давайте-ка оценим это Таким вот э, негативным откликом О-о-о! вот это да Все оценивают, посмотрите-ка Вообще классно все оценивают Это видно победитель будет у нас Это тоже классно, мне понравилось Вообще круто Оцениваем дальше Ох, это маленькая мышечка Маленькая мышка, усы даже нарисовали Посмотрите-ка Усы, давайте-ка классно поставим До усов я не додумался Ох, это кошка даже Это кошка и мышка Давайте-ка поставим Нормально Ох, мышка Ну давайте поставим вот такую оценку это компьютерная мышь, тоже за креативность поставим нормально. И это наш победитель, конечно. Вообще классно. Мы на четвертом месте. И это было все, ребятки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока.